Как Денис скачает приведение кисти? <решит> <решит> <решит> тут сколько? Пять подходов сейчас будет. Пять повторений. <решит> <решит> Я тут летать научусь. И конечно, есть четыре. Ну короче, как толпать, когда -то не тренируешь для всегда. Работает. Этого достаточно, да? Что полларата выиграть. Работает и